сорт томата бычий лоб это среднеспелый сорт по созреванию высокорослый высота куста может быть от метра 10 до метра 70 требует посынкования вести растение лучше в два стебля и обязательно требует подвязки к опоре очень урожайный сорт и неприхотливый устойчив к заболеваниям вот такие вот красивые ровные гладкие плоды у этого сорта взвесим сорт ой плод который покрупнее 287 грамм разрежем посмотрим вот такой вот в разрезе многокамерный Мясистый. Очень хорошо подходит для салатов, для приготовления различных соусов. Очень вкусный, сладковатый на вкус. Подходит для выращивания в открытом грунте. Но также можно выращивать и в теплицах. Очень вкусный.